Это сауна с видом на море, на эксплуатируемой кровле дома, где у нас есть квартира, которую мы покажем чуть позже. Но сама по себе эксплуатируемая кровля действительно крутая, куда можно выйти, во-первых, посмотреть на море, а еще здесь есть бассейн и тренажерный зал. Ну и само по себе вот это решение именно самой сауны, что вы видите все, вас не видит никто и наслаждаетесь. Вот таким видом на море Плюс, как вы видите, она большая да? Здесь у вас есть еще вот такая зона Где вы можете пообщаться с друзьями И пойдемте сначала посмотрим Инфраструктуру именно верха А потом спустимся в саму Квартиру. Выходим с вами с территории и, в принципе, можем осмотреться вокруг. Сейчас, может быть, немножко в камере будет ветвено, но виды отсюда открывается на все. И именно этот комплекс интересен тем, что мы с вами находимся как бы на вершине всего происходящего и смотрим, ну так скажем, на всех немножко свысока. Мы выше даже, чем пентхаус в Актере И вид у нас панорамный на море от Адлера. Но по сути, тут до Дагомыса хотел сказать, но центр Сочи вот видно очень хорошо. Плюс вот круизный лайнер, который запаркован, который ходит отсюда в Турцию. В принципе, мы можем с вами и здесь пройти. Я сейчас покажу вам, как выглядит здесь купель. Вот она, это Артем. Да, купель, она закрыта просто для того, чтобы сюда ничего не налетало, но она находится вот здесь. И также здесь есть вот такой бассейн, в который вы также с друзьями сможете спокойно окунуться позагорать поплавать пообщаться В общем, все что угодно сделать а здесь вот еще вот это помещение там находится спортзал сейчас мы с вами тоже посмотрим а потом спустимся если пройти чуть дальше по террасе то отсюда еще и догамыс будет видно он лазурный берег пляж догамыса ну все как на ладони то есть из любой точки можно посмотреть куда угодно но виды действительно потрясающие Пойдемте, покажу вам как выглядит спортзал он находится вот здесь он небольшой, но, тем не менее, привести себя в форму здесь можно. Он конкретно для жильцов. Вот такого он небольшого размера. Но, как бы вы понимаете, здесь народу много нет. То есть, там есть стол, который раскладывается. Есть турнички, штанга и еще вот такие беговые дорожки, велосипеды. Все, что нужно, здесь необходимо есть. Мы находимся в самой квартире, и отсюда открывается вот такой вид на зелень. То есть, всегда есть универсальность. Вы можете подняться туда, почитать книжку, там, посмотреть на море. Здесь вы через зелень можете тоже посмотреть на море. Большой вот такой вот балкон. Естественно, никто вас вот здесь не докучает, потому что нет никакого строительства. Просто наслаждаетесь такой зеленой рощей у себя прямо тут. В общем, квартира 75 квадратных метров. И она может быть двухкомнатной, но в данном исполнении она однокомнатная. Сразу, наверное, вам расскажу, что здесь можно... Поставить перегородку и сделать еще одну спальню. Она будет небольшая, детская, либо может быть кабинет. Но я бы, честно говоря, оставил это все в таком формате. То есть у вас большая студия, здесь расположена кухня. Можете вот сюда повесить, например, какой-нибудь кинотеатр, как-то передвинув здесь стол. Здесь у нас, значит, находится прихожая зона. Сама по себе еще ванная. сейчас мы с вами сходим в спальн. Ванная хорошего размера. Потолки высокие, все как бы здесь есть. Здесь есть кладовка, но нас попросили ее не открывать, потому что она, ну, кладовка. И вот такого размера у нас сама по себе спальня. Вообще, на самом деле, очень интересный интерьер здесь, потому что, вы обратили внимание, какое пианино здесь стоит? То есть оно из 70-х, может быть, 60-х. Кровать, по сути, такая же. Стол, кстати, отсюда уезжает. И мебель здесь, ну, выглядит очень все неплохо. И действительно интересный интерьер такой получается. Сюда можно, кстати, собрать шкаф в купе И сделать еще дополнительную гардеробную вместо комода Если есть в этом желание Если, например, вообще мебель не нравится да, вот, Но ну, есть люди, которым хочется здесь э, какой-нибудь хай-тек исполнить Это все абсолютно реально сделать Потому что все стены просто белые То есть здесь нет никаких вот моментов Есть единственная стена желтая Она находится вот здесь И все, все остальные стены белые Перекрашиваете стену И у вас получается полностью белый лист которые вы картинами как-то это все дополняете, и у вас получается совсем другой интерьер. Что еще хочу сказать, что здесь есть вот такая штука, в которой можно реализовать матовые двери и отсечь, сделать здесь зону кабинета. То есть у вас оттуда будет поступать свет в спальню, и здесь же еще будет рабочая зона с выходом на балкон, то бишь вот сюда. В общем, на сегодняшний день эта квартира со всеми ее привилегиями, крышей, территории. Тут еще, кстати, парковка есть. Но она отдельная Стоит 25 миллионов рублей 75 квадратных метров общая площадь и еще раз просто вам покажу Что здесь можно, если нужно Сделать перегородку И будет у вас еще какая-то детская комната С выходом на балкон Можно ее не делать Я бы, честно, оставил ее в таком исполнении Вот Мне, например, не очень нравится желтая стена Но, опять же, кому-то это будет яркий акцент Который можно эксплуатировать и Можно его сделать Опять же, еще раз повторюсь, что вся квартира полностью белая. То есть вы меняете мебель здесь, если хотите, и делаете здесь все, что угодно. То есть можно из нее сделать белый лист. Но мне, честно говоря, вот эта мебель нравится. Как вам? Вы можете написать об этом в комментариях. Короче, на сегодняшний день 25 миллионов рублей. Если желаете ее приобрести, все ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Господа. Звоните, пишите, мы вас ждем. И наши ребята готовы выйти с вами на видеопоказ, либо привести вас вживую, посмотреть, как она выглядит. Ссылки внизу.